Нередко мне пишут молодые люди, которые спрашивают, как найти себя в этой жизни. Как выбрать свой путь, как понять, чем заниматься, как жить, кем работать. Я, конечно, на днях сниму подобного рода ролик и расскажу в подробностях, как я определил свои ценности, свой путь, как я, скажем так, нашел себя в жизни. Но, блин, вы должны понять, это лишь мое мнение, исключить мое мнение. Именно поэтому под каждым роликом я пишу мое мнение и только мое и вот тут возникает резонный вопрос. А кто, на самом деле, сказал вам, как нужно жить? Кто вообще, в принципе, имеет право говорить вам, как жить? Вы же должны понять, на самом деле, то, что я передаю исключительно свой опыт. Возможно, он будет вам полезен отчасти, может быть, целиком. Я не знаю, бывает всякое. Люди разные и... Бывает так, что что-то твое весьма-весьма применимо для жизни другого человека. Но это, опять же, исключительный опыт, это исключительное мнение. И когда я вижу, что кто-то говорит «нужно так жить», «нужно так поступать», «нужно к этому стремиться», то, знаете, мне всегда хочется у этого человека спросить «а кто ты такой?» кто ты такой, что ты определил формат жизни для других. Вы должны понять и уяснить для себя, и запомнить раз и навсегда. Никто не имеет права вам указывать, как жить. Жизнь одна, и каков ее срок, никто не знает. Поэтому кому-то карьера имеет значение, имеет ценность, имеет важность в жизни, определяющий какой-то фундамент. Кому-то искусство, кому-то дети, кому-то земля, кому-то лежание на диване, понимаете? То есть нет какого-то постулата, нет формата, есть лишь система, которая создала определенного рода рамки, в которые вас загнала, и вы, исходя из этого, пытаетесь выстроить для себя мало-мало удобный вариант жизни. Но это не постулат, это не фундамент, это не истина. Это важно понимать. Истины не существует. Есть очевидные вещи, есть фактические вещи. Но вряд ли они являются истиной, потому что завтра условия могут измениться. Мы до конца не знаем законов физики, законов природы. Мы на своей, если это планета, то на своей планете, вернее в своем мире, мы не можем до конца понять, что и как работает. И при этом мы указываем другим, как необходимо жить. Но ведь это бред, ведь это ложь, ведь это неправда. Поэтому поймите жизнь ваша, это только ваша жизнь, то, что вы выберете для себя как ценность, то, что вы выберете для себя как путь, и будет правильным, единственно правильным исключительно для вас. Не слушайте тех, кто говорит, что вот нужно жить именно так. Закончил школу, пошел в институт, устроился на работу, там, отслужил в армии, я не знаю вариантов дохренища, и каждый гнет свою линию. Это лишь мнение большинства, но я говорил вам неоднократно, большинство всегда ошибается, и это факт. Большинство это толпа, толпа не индивидуальна, толпа не является личностью, общество это всего-навсего стадо. Личность это противник общества, это довольно простые вещи, но мало кто понимает это. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго. Надеюсь, вы найдете свой путь. Ну, а я, если смогу, помогу вам, чем могу. Всего доброго.